всем большой привет сегодня будем запекать очень вкусную свиную рульку в рукаве приготовленная по этому рецепту рулька получается сочной мягкой и нежной список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра сначала готовим маринад высыпаем в миску одну чайную ложку сушеного базилика пол чайной ложки хмели-сунели столько же красного острого перца куркумы, 1 чайную ложку соли пол чайной ложки черного перца выдавливаем 3-5 зубчиков чеснока добавляем 1 столовую ложку подсолнечного масла без запаха и хорошо перемешиваем теперь берем рульку и делаем на шкурке поперечные надрезы на расстоянии 1,5 сантиметра друг от друга Такую процедуру выполняем с обеих сторон, чтобы маринад лучше проникал в мясо. Затем тщательно натираем всю рульку приготовленной смесью. Делать это лучше в перчатках, так как входящая в состав маринада куркума имеет сильный красящий эффект. Натертую со всех сторон рульку накрываем пленкой и отправляем в холодильник не меньше, чем на 3 часа. У меня она мариновалась часов 10, целую ночь. Дальше перекладываем рульку в руках для запекания. добавляем 3 лавровых листа плотно завязываем с обеих сторон Сверху делаем несколько проколов зубочисткой для выхода пара и отправляем в нагретую духовку. Запекаем 2,5 часа при температуре 180 градусов. В это время делаем глазурь. Наливаем в миску 1 столовую ложку лимонного сока. Добавляем столько же меда томатной пасты 1 чайную ложку сладкой паприки и хорошо перемешиваем через 2,5 часа аккуратно разрезаем рукав покрываем рульку глазурью и снова возвращаем ее в духовку примерно на 10 минут до получения корочки. Вот и все. Мягкая, сочная, нежная, очень вкусная свиная рулька готова. Приятного аппетита!